Всем привет! В этом видео мы зарегистрируем счет на криптовалютной бирже Binance и подключим его к платформе ATAS. Для регистрации счета переходим на сайт binance.com, ссылку на него вы найдете в описании к данному видео. Для создания личного кабинета нажимаем регистрировать. В данные поля вводим адрес электронной почты и пароль. Также при наличии сюда вы можете ввести реферальный номер. Ставим галочку согласия с условиями обслуживания и нажимаем регистрировать. Теперь проверяем электронную почту и открываем регистрационное письмо. В письме нажимаем на ссылку «Verify email». Видим, что аккаунт успешно активирован. Нажимаем «Войти», вводим электронную почту и пароль, снова нажимаем «Войти» и далее проходим проверку системы. Ставим галочки рядом с уведомлениями о безопасности и нажимаем «Continue». Для увеличения безопасности вашего счета необходимо пройти факторную аутентификацию. Это можно сделать либо через добавление телефона, либо через проверку Google. Если выбрать проверку Google, то необходимо установить приложение Google Аутентификатор на ваш смартфон. С помощью приложения на телефоне сканируем QR-код, изображенный на экране, нажимаем Next Step. Для дальнейшего управления настройками необходимо сохранить данный код. Нажимаем Next Step. Теперь вводим пароль входа в личный кабинет Binance и шестизначный проверочный код из мобильного приложения Google Аутентификатор. Нажимаем «Включить проверку Google» и теперь идентификация пройдена успешно. При необходимости можно добавить номер телефона для повышения безопасности при снятии наличных или изменении пароля. Теперь создаем API-ключ. Для этого здесь нажимаем «Включить», вводим название API-ключа и нажимаем «Создать новый ключ». Вводим проверочный код из приложения Google Аутентификатор, нажимаем Представить, проверяем электронную почту и в письме переходим по ссылке API ключ создан. Нажимаем Close. На странице мы видим данные ключа, которые необходимы для создания подключения в платформе AtAS. Рекомендуем API Key и Secret Key сохранить в надежном месте на компьютере. Теперь запускаем платформу ATAS, нажимаем «Настройки», «Подключение торговли и котировок» и в открывшемся окне нажимаем «Добавить». Выбираем из списка подключений Binance, соглашаемся с условиями использования OCO ордеров, в эти поля вводим данные API и секретный ключ и нажимаем «Далее». Подключение создано и осталось нажать «Подключиться». Теперь вы можете торговать на своем счету Binance в платформе ATAS. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи в следующих видео!